Хочу поделиться с вами лайфхаком от одного из наших клиентов, как можно использовать а, презентацию в нашей студии. То есть я беру вот так вот, то есть передо мной здесь ноутбук и, собственно, я могу показывать ну, вот на пределе языковой конструкции разные, э, вот, да, у нас фон вырезан, схему конструкцию. то есть я могу встать вот так вот, э, попоказывать, то есть поп проговорить, да, могу что-то увеличить, да, и показывать. И, Вань, давай, то, что я тебя просил, еще покажем, какой эффект можно сделать. То есть мы можем быть как-то вот так вот, да, чтобы вся схема у нас на экран вышла, да, вместилась, так сказать. Ой, рукой неудобно. Вот. Ну и, собственно, и давай в середину можно, можно быть, то есть где-то что-то вот так вот показывать. Вот. Ну и давайте я что-нибудь увеличу. Ну и в, в, э, в левый угол и, и побольше чуть. То есть можно делать у нас вот так вот, да? То есть мы берем и перемещаемся и показываем наглядно нашу... Ну то есть такой эффект, вот. Поэтому все, всем спасибо за внимание. Приходите к нам в видеостудию. Это у нас сейчас вот так вот должно отъехать. Вот. Используйте новые технологии. Пока.